Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы научимся делать лягушку из бумажного листа с обычного бумажного листа Лягушка, к слову, будет скачущий, то есть прыгающей Для этого мы должны из прямоугольного листа сделать квадратный а делается это так как вы видите вот так ну и чтобы срез был ровный вот так мы Затем огнем еще раз по другой диагонали, получаем вот такой квадратный лист, согнутый по диагонали. Ну и затем, в общем, чтобы не мудрить, вот так его предварительно согнем, и получится... хорошо видно я думаю да? одну часть из четырех затем вторую вот эту вот так понятно да что получается затем еще раз эту часть подгибаем и эту часть подгибаем Получилась вот такая вот затем переворачиваем и вот это как бы ножки нашей лягушки вот так вот так а теперь чтобы она прыгала нам надо давай вот так согнем на ее на углу просто так будет ровнее и легче. Так согнули. Так согнули. Вы можете использовать для того, чтобы согнуть линейку там или какие-то другие вспомогательные материалы, которых у меня почему-то под рукой сейчас не оказалось. Вот. Но лягушка будет скакать вот так. сами потренируйтесь и посмотрите. Но детям нравятся обычно вот такие лягушки. Собственно говоря, детям с ролика будет тяжело, э, с самим, э, ну, скажем, 7-8 летним детям. А здесь могут родители помочь. То есть, посмотреть, сами научиться и научить детей. До свидания.